Всем привет, с вами Макс Трипьев. Сегодня у нас будет длинный денечек, и он будет сегодня с бложиком. Как я вылетаю с Пхукета и лечу в Дубай, где меня сразу сегодня же еще ждет куча дел. Встреча, один проект на старте, заселение в отельчик. Время 4:29 утра, плюс еще часовые пояса. Короче, в Дубае я прилетаю в 12 дня по местному. Лететь 6,5 часов. И сразу же знаешь, еще и врубаюсь в рабочий денек. Я кстати теперь отвечаю в компании за маркетинг. Так что все, что вы в дальнейшем увидите, это вот моих рук дело. Так что стратегический маркетинг, кому мы продаем, что мы продаем, как мы продаем, это вот теперь на мне висит. Поэтому я могу спокойно путешествовать и заниматься развитием, естественно, новых территорий и маркетингом в компании. Ждем сейчас открытия регистрации. Отправляемся в Дубай. Короче, я заметил, что очень много рейсов именно прямых вот в Иркутск есть, в Екатеринбург, в Дубай, в Пермь, в Москву, из России. И то есть вот 4 рейса в день прямых. А, например, с тем же Бали ты сталкиваешься с проблемой, что нужно долететь до Дубая и потом еще 9 часов махнуть значит, на Бали. Здесь же очень много крупных городов России предлагает прямые вылеты на Пакет. Ну и как бы пляж здесь вы, я думаю, видели сами в разы лучше. Сама атмосфера такая, более располагающая к отдыху, нежели на Бали, где у тебя постоянно какой-то кипиш, движ и так далее. Но, значит, я хочу поставить минусик к Кукетскому аэропорту, потому что в зоне вот ожидания, то есть я приехал сейчас чуть раньше, чем регистрация начинается, и здесь нет ни одного уголка, где можно попить кофе, что-нибудь перекусить. Есть вот там 7 Eleven. Но он почему-то закрыт сейчас. Регистрация должна была начаться 40 минут назад. Ребят пришли и решили поесть. То есть они, значит, расчехлили компы с и решили немножко перекусить. Регистрация пройдена, а время 5.57. Короче, они задержали регистрацию на целый час. Поели, значит, попили там и так далее. Теперь иду вот на паспортный и контроль да, на вылет. Значит, выдали мне место 47 Б. Это где-то в самом конце. И еще и не у окна. Лечу, значит, Emirates. Но пока нужно найти... Вот Subway тоже, видите, и работает. Офига. Хотя время 6 утра уже. Вот, значит, есть что-то интересное наподобие Subway. Zurich Бред Кафе. У них, значит, тут и кофеек, и бутерброды делают. В общем, они еще закрыты. И откроются только через полчаса. Аэропорт вроде типа круглосуточный. Но ни хера у них круглосуточно. Собой тоже открылся, но у них сломалась печка. Забегаловка, где все-таки ребята торгуют пораньше утром. Так что у них хотя бы есть там что-то типа шаурмы. Чтобы вы понимали, даже бургер кинг закрыт. Коротко об условиях моего питания. ребят, значит, нет здесь никаких столов, где можно поесть. Есть, еще такие сидушки. И они мне вынесли прям сюда эту шоуку. Вот я сидел, они говорят, вот типа ешь, на. А еще момент, помните, да, вот это вот заведение, куда я первый раз подошел? Они сказали, что не открывается в 6.30. Так вот, время в 6.30, они сказали, что не открывается в 7. Все там уже готово. То есть нужно просто достать круассаны и выдать его мне. Но ни хера нет. Выходим на посадку. Ну еще я заметил, что очень много европейцев летит через Дубай. У них просто нет прямых вылетов с то к себе там в Италию. Румынию и еще куда-то. Поэтому они через Дубай пересаживаются и значит дальше. Поэтому вот в основном ребята с кем я ставил в очереди, вот только что на посадку были именно из Европы. Заходим с хвоста. Ну здесь вроде бы мест побольше. Пледик, значит, наушники. И в прошлый раз, короче, когда летел на Эмирейт Вот эта история не работала. Поэтому я со своими, и они коннектятся к этому устройству. То есть точно так же к боблитусу можно, в общем, подключиться, и все будет работать. Мы прилетели, вот он, бизнес-класс. На самом деле я хотел на нем полететь, но что-то опять зажал денег. А здесь, ну, ребят, прикольно. Мониторы прям такие здоровые, сиденья удобные, мест для ног много. На самом деле цена-то не сильно была большая. То есть сюда лететь в экономике было 75, а бизнес стоил 137. Как да, разница есть, Ну и здесь она тоже ощущается. И прилетела, значит, Дубай, а здесь дымка. Как бы тепло, но дымка И в самолете было жутко холодно вообще. Я попросил два пледа Чтобы не замерзнуть и вот Обратите внимание, сзади меня Это все люди, которые вообще вышли в Дубае Остальные полетели дальше На Connections На стыковочный рейс Так что вот спереди меня никого нет И сзади практически никого и Вот и весь самолет, который прилетел в Дубай. Если вы вообще хоть раз были в Дубае То вы можете попробовать Smart Gates с абсолютно любым паспортом но ну, главное чтобы он был электронный просто подходите туда суете его значит специальное окошко и его нас пропускает но ну, сейчас покажу это вот так то есть ты подошел вот так вот паспорт сюда положил и он сейчас чекает все тебе автоматически открываются двери автоматически ставится печать что ты ехал что она сюда не ставится и все и ты дальше уже также будешь выезжать по нему то есть не нужно никаких очередей стоять, ничего такого. Просто приехал, паспорт сунул, и чик, и выехал. Ну, вообще, конечно, удобно, что ты вышел, пока все проверки прошел, а тут твой чемодан уже катается. То ты его как бы и не ждешь. Но единственное, что сейчас, скорее всего, придется ждать тачку, которую все должны привезти, так как я ребятам сказал, что буду выходить примерно час, а выхожу минут 30. Ну и в этот раз я буду кататься на вишенке. Это Никсан Экстера. Вообще хотел на самом деле взять санату, но санаты не было, поэтому придется ездить вот на такой вот истории. 14 тысяч пробега, значит мы всегда уберем у одного чувака машины, Игорь его зовут, если интересно, могу дать контакты. В общем, новая хорошая тачка. После двух с половиной месяцев езды только на мопеде, на машине пока не очень комфортно. Как бы вполне себе ездить можно, но я думаю, что я сейчас буду долго привыкать. Удобная штука, значит, подъехал сюда, сунул вот этот билет для парковки, тут же оплатил картой, выехал. То есть не нужно искать каких-то там ларьков, где это все оплачивается. Просто взял и поехал. Еще вот тут вот моментики такие. Короче, сейчас надо будет привыкнуть к тачке, но я вам покажу Дубай. Ну и вот он начинается Дубай, господа. Ради которого в основном люди до сюда едут. Ради вот этой эстетики, ради красоты. Ради зданий, ради атмосферы, ради всего Это, кстати, самые первые высотные здания в Дубае Вот мы сейчас проезжаем А здесь вот стоит музей будущего и одна из целей, кстати, сейчас, но ну, именно за эту поездку тоже в него сходить. Сегодня я, кстати, еще вам покажу офис, в котором мы наконец-то сделали ремонт. Ну, как мы, Искандер его сделал. Там получилось действительно прикольно. Как будете в Дубае, приходите, заходите к нам на чью. Находится он у нас в центре. Ну, я чуть позже покажу. То есть сначала надо просто заселиться, а потом как раз-таки до офиса-то и-то и. Самое главное, когда вы вообще в Дубае ездите, то следите за разметкой. Потому что это очень важно. И очень часто приходят штрафы. Особенно, когда, вот, знаете, там стоит, значит, на полоса направо. Ну, вот условно, вот здесь бы стояло. Ты такой всех обижаешь и вклиниваешься. Вот за это могут очень жестко наказать. Заезжаем на Пальму, значит, и у нас сразу встречается Ламба. Встречается новый Эскалейд. Сзади где-то Кулинан едет еще. И Ламбу никто не пропускает. Ну, в принципе, как бы в Дубае вот кем-то и удивишь это Ламбой. В чем там девчонка за рулем Наверняка еще и русская И значит я буду жить где-то вон там Но сейчас покажу где Отельчик значит Андас от Хаята, собственным пляжем Выбрал его потому что Хочется вот именно сегодня на пляж походить Ну вот значит и отельчик Большая двуспальная кровать Вид Открывается Ну короче На пальму Здесь, значит, пляж. А здесь вот я иногда буду работать. Вот такая история. Но мы сейчас здесь, конечно, не будем долго задерживаться, потому что нужно ехать в офис. Также еще за эту поездку думаю взять Феррари покататься. Я как бы понимаю, что это абсолютно бесполезная тачка для Дубая, но почему-то же их все здесь берут. То есть на ней особо не погоняешь, но так просто интересно. Что это такое? Я ездил на Феррари и на Ламби ездил. Но в Дубае не пробовал. Просто интересно, что это такое. И как бы я на 90% знаю, что ничего интересного не произойдет, Как бы гонка в месте, где нельзя гонять. Вот это как бы самый оптимальный вариант. Либо там Mercedes, может быть, Ешка, e Эска, То есть что-то, короче, комфортное. Но они не спорткары. Тут столько просто лежачих полицейских. Вы даже не представляете. Их огромное количество. И я видел много раз, как ламбы... Феррари проезжает это с таким страданием ну, В общем попробую Потом это все вам покажу И по пути в офис мы с вами встаем в пробку вот, До офиса ехать 23 минуты с пальмы На самом деле не так что и далеко Примерно как вот по центру Сочи передвигаться Но только здесь ты просто постоянно едешь. В Сочи ты можешь стоять вот. Ну и пробка она конечно ее... вот Она здесь нарисована красная такая страшная А она даже и не стоит толком То есть ты вот, вот так вот едешь То есть Вот, вот такая пробка в Дубае то есть таких прям глухих пробок, ну вообще нет И то она образована из-за того, что там чуваки направо поворачивают Но мы сейчас вот так вот быстренько с вами в левый ряд куда-нибудь шмыганем туда Потому что нам в бизнес-бэй ехать И, значит, пробку объедем И не будем в ней стоять Офис у нас находится в Регал Тауэре, господа Вот сейчас мы сюда с вами поднимемся Посмотрите, какой вид Он на самом деле очень сильно преобразился И вы прям кайфанете, и захотите в него прийти общаться с нашими ребятами. Вы помните, да, как здесь был вот этот ужасный стиль из а, вот этого вот золотишка и так далее? Теперь здесь вот все красиво. Логотипы. Тут логотипы. Тут вот Искандер сидит. Он, ну, значит, тут вот купил всю технику. У меня, значит, тоже тут моноблок теперь стоит. Ну, а здесь вот ребята у нас находятся которые сейчас пока еще не тут но тем не менее напишите вообще как уютно неуютно что думаете но ну, честно вживую выглядит все очень даже ничего так симпатично вот та самая встреча ради которой Есть я сюда торопился все происходит по зуму в современном мире, господа. Мы вообще общаемся на тему, как продвигаться среди медиапространства. пространства. А, нас, Так что вот всего. так. Сейчас договорим, потом ну, тоже а... а то докопаемся чуть Он, значит, здесь ремонт сам, можно сказать, делал. Вот этими руками. <laughs> <своими>. <laughs> да да Клеил. Да. да. Ну, на самом деле получилось очень прикольно, но знаете, какой косяк есть? Вот видите, здесь красиво вот эти вот картинки, то есть, где мы вообще находимся. То есть, Кипр, Анталия, там, Алания, Дубай... Бали. А Сочи нет. Не <смех> Недораспечатали маленько, да? Не, не тот файл напечатали, да. Есть PlayStation 5? Пожалуйста. Если бесп... ни у кого не было времени ее включить ни разу, вот чтобы ты понимал. Но мы с тобой что-нибудь скачаем. Может, у может? Ну, да, порубим. Или... или Фифу, да. Так что у нас два телека, можно на этом загаситься, а можно на том. Ну и, соответственно, если вы придете, например, недвижку выбирать сюда, то и с вами тоже зарезаться можно. А сейчас, да, вот, welcome, там, присядем, выберем недвижку. И потом, Mortal Kombat, закрепим, да? У нас здесь рядом с офисом есть пляж Ламер. И сейчас, значит, закат. Хочется кофеечкой спить на нем. Сейчас вот только машину надо поставить. Но здесь вот такая крутая атмосфера, крутой пляж, и вы увидите. Это пляж Ламер. Понимаете? La... я как, как я люблю это название? Ламер. Вот. И значит здесь вот такая вот Создается инфраструктура а, На самом деле их здесь было две части Но там перегородили и значит строечка идет А здесь вот а, у нас есть пляж И есть вот такая вот прогулочная зона Променад, на самом деле здесь прикольно закатить. Вообще лучше конечно на крайнюю идти. Там свободнее Но здесь вот Как-то хочется просто сейчас чуть-чуть перекусить И двинуть дальше Поэтому мы сейчас с вами зацепим как вообще выглядит закат Немножко прогуляемся что-нибудь здесь перекусим, а потом я хочу показать вам недооцененный проект Он будет там чуть дальше. Ну вообще в принципе давайте просто выйдем, хоть покажу вам, как пляжи выглядят. Здесь, как видите, огромное количество людей, которые пришли куда? Все правильно, на закат. И вот здесь вот они это сейчас будут делать провожать. А там на самом деле большая такая часть именно островок. Там есть и для детей развлекушки. Ранчики есть, то есть все можно сделать. Ну и плюс кафешек, огромное количество такого натыкано, разных тематических, и при этом они все цивильные, красивые и эстетичные. Я просто к чему вам это сейчас показываю? Потому что в дальнейшем пляж будет иметь большое значение на том объекте, куда мы с вами приедем, потому что там я буду про него много говорить. Все поймете. Вот эта вывеска меня интересует, поэтому мы заходим. Хорошего размера, кстати, стра здесь в основном они меньше чаек взят круассанчик уже наполовину доедем здесь значит меня ожидают карамельные вафли сзади закат и сейчас мы пойдем с вами на строчку. Господа, мы с вами оказались на мосту Толерантности. И именно с этой точки можно хорошо рассмотреть недооцененный, на мой взгляд, канал Фронт. И, наверное, нужно начать именно с расположения, потому что находится канал Фронт рядом с даунтауном. Вот у нас, значит, бурш Халифа и с бизнес-бэем, где сосредоточена вся деловая активность. Но при этом в 10 минутах у нас находится пляж. И здесь вы... А, кстати, еще парк самый большой в Дубае зеленый то есть место супер универсальное для тех кто хочет и бизнес инфраструктуру и пляжную инфраструктуру которая сзади и при этом есть еще и прогулочные зоны, то есть вот по этой набережной можно добраться до бизнес-бэя например если вы там работаете хотите поддерживать здоровье значит в тонусе то без проблем на велосипеде либо пешком вы дойдете до своего офиса и кстати наш офис тоже находится там а вот канал фронт но при этом если мы говорим про его недооцененность то здесь нужно сослаться на соседей которые строятся вот например здесь у нас строятся дома ковали кутюр и стоимость квадратного фута начинается от 5000 дирхам за квадратный фут минимальная стоимость входа вообще 16 с половиной миллионов есть еще фосе Seasons, там стоимость квадратного фута начинается от 12000 вот, ребята вам тоже привет придают. и здесь значит у нас еще есть проект который тоже начинает строиться это ван канал Минимальная стоимость примерно 10 миллионов дирхам И стоимость квадратного фута опять же 5 тысяч дирхам за квадратный фут И есть канал фронт, который находится вот прям в соседстве Стоимость квадратного фута в районе 2-2,5 тысячи за квадратный фут дирхам И минимальная цена входа 2 миллиона дирхам Просто сравните разницу 2 миллиона и 16,5 миллионов и вообще вот эту вот улицу назвали улицей миллиардеров, потому что одна английская семья купила вот там вот пинхаус вот там вот, за 35 миллионов долларов. И здесь строится исключительно недвижимость хорошего класса. Вот там, кстати, виллы еще, вот есть мост ДНК. Виллы 100 миллионов дирхам. Все это находится вдоль вот этого канала, ну, метров, наверное, в 400 от нас вот сейчас. Там же находится дальше пляж. И при этом здесь застраивается исключительно лакшери, недвижимость исключительно хорошего класса. И поэтому эту улицу прозвали улицей миллиардеров. А здесь, значит, у нас вот стоит канал Фронт. И просто если оценивать сейчас его стоимость, именно входную стоимость, стоимость квадратного фута, то мы понимаем, что здесь у нас будет собрана лакшери публика, и недооцененный канал фронт при этом вот вы просто вдумайтесь если вы были в дубае то вы меня поймете сейчас насколько универсальное расположение парк бизнес бэй с офисами даунтаун если хотите фонтанов пожалуйста прогулочная зона вот здесь которая выведет вас на пляж в 10 минутах то есть вы здесь сочетаете и бизнес и курорт при этом есть еще такая комфортная штука что если вот мы просто посмотрим сейчас на перспективу Дубая, да, вот так, то мы увидим, что канал Фронт, он такой типа как клубного формата. Вот такой маленький. А вот сзади у нас уже идут такие небоскребы высокие и так далее. Но при этом мы находимся в непосредственной близости ко всей этой деловой активности. И в этом месте комфортно как отдыхать, так и вести бизнес, так и жить. И при этом перспективы, если, опять же, сравнивать с конкурентами, смотреть, что вообще здесь будет построено, какие проекты на сегодняшний день реализуются, сколько они стоят, то мы делаем вывод, что цена там будет догонять цену, которая здесь. И место само по себе действительно универсальное. Но вы просто вдумайтесь, у вас есть вообще рядом все. Есть даже канал, кстати, по которому можно на водном транспорте добраться, почти до любой точки Дубая по воде. Там есть возле канала фронта пристани, то есть можно выйти и значит там доплыть куда хочешь. При этом ты как бы живешь в таком полубизнес-спальнике, потому что вся движуха находится там, а ты вот как бы тут вот в стороночке, в тишине, и даже если вот мы с вами посмотрим, то какой-то лишней движухи-то здесь и нет. Там движ постоянно, туристы, толпы и так далее, бизнес и так далее. Все, короче, там находится. Здесь у нас тишина и спокойствие, то есть можно с женой, например, вечером за ручку дойти до пляжа прогуляться, или, например, точно так же пешком прогуляться, дойти до Бурж-Халифа, например. Да, долго, но все инфраструктурно, все супер спланировано, добраться можно до любой точки. Вот как бы такая вот, господа, инфраструктура. И еще раз, место универсально тем, что собрано все – вода, парк, зелень, бизнес-инфраструктура и пляжная инфраструктура. То есть, если вы, например, там говорите про сдачу в аренду и так далее, то здесь все абсолютно есть. И вот на этой точке я хочу закончить это видео, потому что она вот прям такая жирная, на которой заставляет задуматься. Если интересна недвижимость Дубая, хотите ее купить, то ссылки вы найдете внизу в описании к этому видео. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех благ и пока. Спасибо за просмотр.